То есть мы будем сейчас как раз делать это в пространстве. Суть простая. То есть нам нужно будет взять одну из тех ситуаций, что вы выбрали для себя. И начать, так как это был стыд, то мы спускаемся сразу на уровень самонижения. То есть когда мы сами себя стыдим. 0,2. И соответственно будем проживать состояние, но ну, Я буду еще говорить, что там на этих шагах делать. Мы будем подниматься, осознанно проживая каждое состояние. И учиться вытягивать. Очень хороший критерий, когда вы замечаете, что ваши оттенки стояний тоже меняются. То вы начинаете чувствовать чуть, чуть больше энергии, чуть более высокий эмоциональный уровень становится. Это хороший критерий. То есть это переключение. Если переключения нет или ничего не чувствуете, то чувствуйте и переключайтесь. Ладно. Даю установку. Вы можете и вы будете переключаться эмоционально в любой момент, когда захотите. И эта информация навсегда прописана в вашем глубинном разуме. Да, будет так. Упражнение закончено, вы в состоянии воду. Ну, собственно, да. Если хотите еще процветания, увлечения, и улучшения отношений с собой, с миром, с деньгами и прочее, то. Меня подниматься по эмоциям хорошо в этом помогает. То есть когда мы на уровне энтузиазма, у нас все получается, все хочется творить чего-то, энергия прет, и мы тогда деятельны. Если энергии мало, то мы просто говорим, сидим в болоте, хочется денег, дай мне кто-нибудь. А здесь мы понимаем, что мы все в наших силах, мы можем сами творить все, что хотим. А что не состояние? Б сидеть в болоте? Да, конечно. <систит> Удобное, не пейте. Папы, никто не даст. но не для нас. Хорошо, возьмите первую ситуацию, которую выбрали со стыдом. Вводите сейчас первую ситуацию, проживите в этот стыд, ну, начните проживать его. Примите его, просто как, как какой-нибудь фильм, смотрите мелодраму. Иногда нам нужны эмоции поплакать, иногда погрустить, иногда побыть собой, иногда порадоваться. Сейчас нам нужно состояние стыда. Вспомните эту ситуацию, вспомните, как вы там э, себя чувствовали, дыхание в этот момент. То есть можно даже закрытыми глазами сделать, чтобы максимально погрузить в это состояние. И можете позволить себе почувствовать это состояние от окружающих, которые стоят рядом с вами. Почувствовать, как эта волна начинает накрывать еще и вас. И войдя в это состояние, просто скажите себе, что я не есть мой стыд, стыд не есть я. Я не стыд, стыд не я. И создайте себе намерение сейчас подняться на один шаг по эмоциональной шкале повыше и почувствуйте где в вас включается это намерение где в виде ощущения оно у вас переключается и почувствуйте это намерение в себе поднимитесь на один уровень выше это тонкое состояние намерения Некая наша готовность действовать, некий импульс, который из нас вдруг включается, что я сейчас намерен переключиться выше. И вот с этого стыда, вот это состояние незаслуживающее, когда вы от него соединились, просто войдите в состояние искупления. то есть Чуточку выше. Что в этой ситуации вы уже не чувствуете стыд, вы уже готовы ее искупить. И с этим намерением переключиться, сделайте шажочек небольшой вперед. И почувствуйте, как здесь вас охватывает состояние искупления. Для тех, кто продолжает оставаться на студии, просто скажите еще раз, я не стыд, стыд не я. И создайте намерение перейти на уровень искупления. И просто почувствуйте, где у вас это намерение включается где этот импульс вас активирует. И на уровне искупления точно так же скажите себе, искупление не я, я не искупление. И почувствуйте, как вы начинаете разделяться с этим состоянием. И создайте себе намерение подняться еще на один уровень выше, до уровня горя. И почувствуйте, как это намерение подняться на один уровень выше включается в вас. Попробуйте осознать тот, то действие, которое включает это намерение. Как оно внутри вас активируется. И перейдите в состояние горя. И прочувствуйте его. Прочувствуйте, как становится, как плавно перетекает, вы перетекаете из одного состояния в другое. И как делаете это последовательно, это удается делать легко. И находясь в состоянии горя, скажите себе, что горе не я, я не горе. Чувствуйте разделение себя и этого состояния. И что вы можете легко его снять просто как одежду. И создайте намерение подняться еще на один уровень выше до состояния задабривания. И с этим намерением сделайте этот шаг в состояние задабривания. И осознайте, где в вас включилось это намерение, как оно в вас проявляется. И находясь в этом состоянии, почувствуйте его, попробуйте его прожить. Почувствуйте как вы готовы сделать все, лишь бы это вас отпустило состояние. Задобрить перед кем-то все, что вы сделали. И скажите себе, что я не мое состояние задабривания, задабривание не я. И позвольте себе почувствовать разделение себя и этого состояния. И создайте намерение перейти еще на одну ступень выше, в состояние сочувствия. И почувствуйте, как это намерение включается в вас. Где тот импульс, порыв, который включает это намерение перейти на уровень выше. И ощутите себя на уровне сочувствия. Сочувствие. Начните сочувствовать себе, миру, другим людям, всему вокруг этой ситуации, тому, что вы в нее попали. И произнесите ⁇ Я не есть мое сочувствие ⁇,⁇ сочувствие не я ⁇ И также почувствуйте разделения этого состояния и вас, что вы не являетесь этим состоянием и в любой момент можете его снять с себя и вновь создайте намерение подняться еще на одну ступень выше до состояния оцепенения. Почувствуйте, как это намерение у вас включается и сделайте этот шаг в оцепенении и проживите его. И точно так же скажите себе, я не есть мое оцепенение, оцепенение а не я. Создайте себе намерение перейти в состояние ужаса. Просто подняться еще на один шаг повыше. Здесь уже чуть больше энергии. И с этим намерением перейдите в состояние ужас, ужаса. И здесь разделитесь. Разделите себя и это состояние. Я не ужас. Ужас не я. И почувствуйте, как вы легко можете снимать это состояние с себя. И создайте намерение перейти еще на одну ступеньку выше и почувствуйте, как в вас включается это намерение, в какой части тела оно пробуждается. И перейдите в состояние отчаяния. И с этим намерением сделайте шаг вперед. Перейдите на уровень отчаяния и прочувствуйте его. И разделитесь точно так же и с этим состоянием. Я не мое отчаяние, отчаяние не я. И почувствуйте, как это состояние снять становится еще проще и легче. И создайте намерение перейти на следующий шаг, на уровень страха. И почувствуйте это намерение в себе. И с этим намерением сделайте шаг на уровень страха. и проживите это состояние, и точно так же разделитесь с этим состоянием, я не мой страх, страх не я. И создайте намерение перейти на уровень еще выше. На уровень беспокойства. Почувствуйте это намерение в себе. И сделайте шаг вперед. Угу. Очень хорошо. И почувствуйте это беспокойство. И точно так же разделитесь с ним. беспокойство не я, я не беспокойство, и почувствуйте, как вы разделяетесь с этим состоянием, и создайте намерение подняться еще на один шаг выше, на уровень скрытой враждебности. И чувствуя это намерение, перейдите в эту скрытую враждебность. И прочувствуйте ее точно так же. И теперь разъединитесь с ней. Скажите себе... Я не моя скрытая враждебность. Скрытая враждебность не я. И почувствуйте, как что-то может меняться в вашем теле, в состоянии. И создайте намерение подняться еще чуточку выше. На уровень. Отсутствие сочувствия. И прочувствуйте это состояние. И точно так же разделитесь с ним. Я не мое отсутствие сочувствия. Отсутствие сочувствия не я. И создайте намерение перейти еще на одну ступень выше. Почувствуйте его и перейдите на уровень возмущения. Если места будет не хватать, вы можете развернуться и пойти в обратную сторону. Прочувствуйте этот уровень возмущения. Прочувствуйте его полностью. И отпустите. Скажите себе, возмущение не я, я не возмущение и разъединитесь с этим состоянием, и создайте намерение подняться на уровень ненависти, и сделайте шаг, переходя в это состояние, проживите его. И разъединитесь с ним. Я не моя ненависть, ненависть не я. И с этим и создайте намерение подняться еще выше, на уровень гнева. И чувствую это намерение в вас. Перейдите на следующий уровень. И находясь на этом уровне, позвольте себе его почувствовать, этот гнев. И позвольте себе разъединиться с ним. Гнев не я. Я не гнев. И создайте намерение подняться еще на один уровень выше. И чувствуя это намерение, перейдите на уровень состояния боли. И почувствуйте его. И разъединитесь с этим состоянием. Я не моя боль, боль не я. И создайте намерение подняться на уровень враждебности. Я ощущаю это намерение. Перейдите на, на уровень враждебности. Прочувствуйте ее. И разделитесь с ней. Я не моя враждебность. Моя враждебность не я. И почувствуйте это разделение. Почувствуйте, что вы можете снять и это состояние с себя. И создайте намерение перейти на уровень антагонизма. И прочувствуйте это состояние. Сделайте шаг чтобы перейти на уровень антагонизма. И точно так же разделите себя и это состояние. Я не мой антагонизм, антагонизм не я. И почувствуйте, как вы разделяетесь с этим состоянием. И создайте намерение подняться на уровень монотонности. И с этим ощущением намерения перейдите в него, сделав еще один шаг. И прочувствуйте эту монотонность, это состояние, и разъединитесь с ним. Я не моя монотонность, монотонность не я. И почувствовав, как вы и вашу монотонность... Это два разных состояния, которые могут быть не привязаны друг к друг другу. Создайте намерение подняться на еще один уровень выше. На уровень скуки. И сделайте шаг в это состояние скуки. и прочувствуйте здесь скуку в полном объеме и точно так же разделитесь с этим состоянием я не моя скука скука не я и создайте намерение перейти на следующий шаг на уровень не интересующийся и с этим намерением сделать еще один шаг в это состояние. Позвольте себе прочувствовать это состояние и разделиться с ним. Я не интересующийся, не интересующийся не есть я, я не есть не интересующийся, не интересующийся, не есть я, и создайте намерение перейти на следующий уровень, довольный, на уровень довольный, и с этим намерением сделайте еще один шаг, переходя в это состояние. И почувствуйте себя довольными. И разделитесь с этим состоянием. Я не есть довольный, довольный. Не есть я почувствуйте что и это состояние вы можете легко менять и создайте намерение подняться еще на один уровень, уровень выше на уровень слабого интереса и с этим намерением сделать еще один шаг вперед чувствуя это намерение И чувствуя слабый интерес, точно так же разделитесь с ним. Я не есть слабый интерес. Слабый интерес не есть я. И создайте намерение перейти на следующий уровень. На уровень консерватизма. И с этим намерением, ощущая его, сделайте еще один шаг на уровень консерватизма. И точно так же разделяясь с этим состоянием, Точно так же разделитесь с этим состоянием «Я» не есть мой консерватизм, консерватизм не есть «Я». И почувствуйте это разделение себя и состояния, и создайте намерение подняться еще на один уровень выше, на уровень сильного интереса. И с этим сильным интересом сделайте шаг вперед. И разъединитесь и с этим состоянием. Я не есть мой сильный интерес. Сильный интерес не есть я. И почувствовав разделение. Создайте себе намерение подняться до уровня веселья. И с этим намерением сделайте шаг вперед. И почувствуйте это веселье. И точно так же разделитесь и с этим состоянием. Я не есть мое веселье. Веселье не есть я разождествитесь раз, раз с ним и создайте себе намерение подняться еще на один уровень выше на уровень энтузиазма и с этим намерением чувствуя его перейдите на уровень энтузиазма и почувствуйте его Почувствуйте, как энтузиазм заполняет вас, наполняет вас, передается от людей вокруг, от людей рядом и становится частью вас. И разъединитесь и с этим состоянием. Я не есть мой энтузиазм. Энтузиазм не есть я. И создайте намерение перейти еще на один уровень выше, на уровень эстетики. И с этим намерением сделайте шаг вперед. И почувствуйте всю красоту вокруг, внутри себя, вне вас. Проживите это состояние. И точно так же отпустите его. Я не эстетика. Эстетикой не я. И создайте намерение подняться еще выше, до уровня воодушевления. И с этим намерением перейдите в состояние воодушевления. И прочувствуйте его. Прочувствуйте, как соединение с душой начинает наполнять вас. Почувствуйте себя в своем теле. Почувствуйте свою соединенность чем-то высшим. Почувствуйте, как эта соединенность с высшим дает ощущение потока, который проходит через вас. Почувствуйте свою соединенность совсем вокруг, с людьми, природой, со всеми ресурсами, которые здесь есть. и почувствуйте свое единство совсем вокруг. Почувствуйте свою соединенность с Землей. Почувствуйте ее энергию, которая вас также наполняет. Снизу, вверх. И почувствуйте себя осознанным. Войдите в состояние осознанности. Здесь и сейчас. И на этом первая фаза завершена. Mm -hmm. Все, настроились. Вспомнили вторую ситуацию. Вторую ситуацию. Mm -hmm. Стыд, стыд, не заслуживаю. Как это было? Самоунижение. Стыдимся. Чувствуем стыд. Стыд, стыд, стыд, стыд. стыд. Стыдно. Стыдно. Нехорошо. Так нельзя. Просто выберите из списка. Войдите в состояние стыда сейчас. Создайте намерение перейти на уровень незаслуживающий. И просто перейдите. И намерение, намерение перейти на уровень незаслуженный. И перейдите. И почувствуйте, как с этим намерением меняется и ваше состояние. И отсюда, почувствовав, что ваша незаслуженность – это не есть вы, создайте намерение подняться еще выше, на уровень искупления. И с этим намерением перейдите выше. И почувствовав это искупление и поняв, что это тоже не вы, создайте намерение подняться еще выше, на уровень горя. И чувствуя это намерение, начните подниматься выше, я буду проговаривать вам состояние. А вы просто делайте шаги, чувствуя, как переключается ваше состояние. С уровня горя создайте намерение перейти на уровень задабривания. И делайте шаг. И почувствовав это состояние, создайте намерение подняться еще выше до уровня сочувствия и сделайте этот шаг и с уровня сочувствия поднимитесь еще выше до оцепенения и просто слыша состояние делайте шаг вперед создавайте намерение перейти выше и делайте шаг ужас давайте намерение делайте шаг отчаяние страх беспокойство Раскрытая враждебность. Невысказанное возмущение. Отсутствие сочувствия. Возмущение. Ненависть. Гнев. Боль. Враждебность, антагонизм, монотонность, скука. Неинтересующийся, довольный, слабый интерес, консерватизм, сильный интерес. Веселье, энтузиазм, эстетика, воодушевление, почувствовать свою соединенность с высшим, с пространством вокруг, с собой, с землей. Сидя третий раз и еще, еще раз учим свой мозг, точнее, еще больше учим свой мозг переключаться между этими состояниями быстро. Хорошо, просто вспомните третью ситуацию. Все собрались, вспомнили третью ситуацию. Вошли в состояние самоунижения, стыда. Прочувствовали этот стыд, поднялись до уровня горя, создайте намерение подняться до уровня страха и перейдите туда. Поднимитесь еще выше, создайте намерение, почувствуйте возмущение Создайте намерение подняться еще выше, почувствуйте боль и создайте намерение переключиться еще выше и почувствуйте скуку и создайте намерение подняться еще выше. И перейдите в состояние сильного интереса. Перейдите в состояние энтузиазма, эстетики, воодушевления. И будьте там. Отсюда и до конца дней своих.